Всім привіт! З вами знову Артур, і зараз, я, як бачите, в Донецьку. Я буду задавати людям такі самі питання, як я задавав у Вінниці у Львові. І що я вам хочу показати? Я хочу показати вам думки донечан, такими, як вони є насправді. Першим питанням, яке я задавав, це чим для вас є оцей конфлікт на сході України? Як би не зовсім війна між Україною і Росією і Росією і Америкою? Я считаю, что это война между глобальными корпорациями, финансовыми, и, ну и другими. Просто сторону одних отстаивает Америка и Украина, сторону других отстаивает Россия. Но как бы для нас, но ну мы являемся жертвами, я считаю, в первую очередь, и, и Донбасс, и Украина. Я вижу, как гибнут парни молодые и стоят с другой стороны. И Это неправильно, потому что мы как бы, я считаю, это одна раса, славяне. Вот. Я считаю, что мы должны быть вместе с Россией, но не с Америкой. Они как бы чужды для нас. Все жили спокойно, мирно. Славяне все. Россияне, украинцы. А сейчас что-то тишина. Вот и война такая. Вот и это... Россия и Соединенные Штаты, конфликт между, не война, а конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты хотят сильно влиять на Россию. Вот. И, и что касается нашей ситуации, это гражданская война. Не Нет. знаю, может я ошибаюсь, но у нас все началось с того, когда начали крушить памятники, вот, видите, как сказал этот Мирошниченко с косичкой. Я с Аматошки, зашмаргуем от Узор, и свалил памятник Ленина. И они собирались у нас в Донецке, и собирались возле памятника Шевченко. Это же у них кумир. Мы не против Шевченко, мы так же его выберем, как и они. И сказали, что все равно мы этот памятник Ленину свалим. Его стали охранять. Этот памятник, маленькие памятники, чтобы не пустить сюда правый сектор, чтобы они не наводили тут свои порядки. Да. Да. да, и никакая Россия нам ничего Конечно. не подсказывала. безоружных Мне жалко и тех, и тех, которые погибли. И сейчас ребята Дети. гибнут с западной. За что? И За и что? Те, у них тоже мамы страдают и плачут. Жалко и тех, и тех детей. Потому что Украина такая была богатая республика в Советском Союзе. А что сейчас? Все по карманам, и, и он кажет, что он президент мира. Да, да, что и мир. Ну, прежде всего, лично я считаю, что все-таки гражданская война. Ну, как мы наблюдаем, то что у нас нет здесь никаких войск с России. В принципе, сами народ стал, поднялся с колен, так сказать. Вот. Но, а вообще, если так, то я считаю все-таки, что это война США с Россией, просто которая ведется на другой территории. Ну, уже не раз наблюдали такие же и в Румынии гражданские война, в Румынии, Польша. То есть это все последствия ведет уже к самой России. Но вообще, конечно, это гражданская война. Причем я считаю, что те люди, которые против нас воюют, они должны это осознавать. Но Одно дело политики, но держать в дураках весь народ это совсем другое. Мне кажется, что это война между двумя взрослыми людьми, которые не могут поделить что-то что-то одно целое. И руководствуясь другими людьми, которые, может быть, ниже, их, они пытаются решить эту проблему, а в результате страдают мирные жители и вообще весь город. Э, ну, мне кажется, что мы здесь как буферная зона, то есть конфликт происходит на нашей территории, конфликт между США и Россией, так как обе стороны поддерживаются, и ну, Вне. Здесь э, происходят ну, вещи немыслимые, то есть нас бомбят э, и говорят, что это называется антитеррористическая операция, но я не вижу здесь никаких террористов, город расцветает, то есть, против кого здесь воюют, мне неизвестно хочется сказать, что я считаю прежде всего данную войну можно расценивать как просто перераспределение сфер влияния между определенной группой влиятельных людей. Возможно, это стоит намного дальше, чем проблема между США и Россией. То есть за этим стоят еще более высокие люди, а с экранов телевизора твердят все примерно одно и то же, что либо Россия виновата, либо США, либо Украина, либо еще кто-то. То есть на самом деле это вещь более глобальная, чем конфликт между двумя странами. И происходит это все только потому, что нужна новая территория. Новая территория для производства, для ну, добычи того же газа, может быть, даже с угля или что-то в таком Также людей ну, заводят заблуждение средства масс... ну, массовой информации. То есть, это еще война ну, СМИ. То есть людей заводят в заблуждение, они думают совсем ну иначе, то есть на Украине думают, что здесь какие-то террористы, сепаратисты, которые захватили эту территорию, на самом деле нет, здесь люди, которые жили в Донецке, живут дальше, продолжают город продолжает расцветать им занимаются. А то, что показывают и говорят на Украине, это совсем иначе. То есть здесь нет украинских журналистов. Вот вы первый, кого я увидели, ну, увидел. Я не видел, чтобы здесь были украинские СМИ, снимали то, что здесь происходит. Они берут, вырезают фрагменты видеозаписи из чужих новостей, из российских новостей, перекручивают и все показывают по-своему. Ну то есть людей просто заводят в заблуждение. Они, они даже не знают, что здесь происходит.